У нас с Егором бессонница. Это значит, что время, которое мы по идее должны спать, у нас это не получается. И вот сейчас у ночи мы с ним бодрствуем и пытаемся в нашем купе заснуть, придумывая разные себе способы. Начиная пересчет овечек, кончая рассказом интересных историй. До прибытия еще примерно два часа, и мы продолжаем свои попытки уснуть. Пока не получается. Ну что ж, отоспимся завтра в гостинице. Пока. Спокойной ночи. Поезд остановился на станции Комсомольск-на-Амуре. Ну что, буквально через несколько секунд мы оденемся и выйдем на платформу моего родного города. До встречи, Комсомольск. Ага, ну все, спускаемся. До свидания, спасибо. Вот замечательный вокзал города Комсомольска-на-Амуре. Мы сейчас прямо туда с Егором движемся для того, чтобы дождаться наших друзей. 6.40, местное, московское, местное комсомольское время, стоящий поезд. Раньше он назывался 67, сейчас это 67, 66, 67. И вот мы идем непосредственно по направлению в наш вокзал которая очень много раз в молодости я уезжал и в Хабаровск, и куда только... Ну, вот если вы видите, наверху написаны буквы Комсомольск на Амуре. Здравствуй, Малая Родина. Ну что, пошли вовнутрь зайдем. Посмотрим, как там внутри, что происходит в нашем вокзале в Комсомольском. Так, открываем двери. Оп. Доброе утро. Ну вот, мы здесь. Отлично. Вот, так выглядит наш вокзал. Все прекрасно, ничего не поменялось. Пошли в город, посмотрим. Это зал Касс, где продавались билеты. И здесь вот все время стоял в очереди. Ну, сейчас, конечно, без очереди залезал. Какая-то была такая манера. Но что делать? Такая была манера. Сейчас ждем дальше движения. Ждем наших близких друзей, для того, чтобы они нас встретили. И двинемся в гостиницу. Пока. я моей спиной дом моей бабушки, где прошло все мое детство. Именно отсюда сегодня мы начнем нашу прогулку. А пока я просто вышел на балкон и вот наслаждаюсь видом утра в городе Комсомольский на море. Это второй этаж гостиницы Амур. И вот поднявшись по этой лестнице, Здесь мы попадали в холл раньше. Можете себе представить, что в этом холле стоял единственный черно-белый телевизор, который мы ходили смотреть, когда э, по, по телевидению транслировали фильм 17 дней весны». Так что вот здесь в этом холле иногда проходили мои телевизионные вечера в раннем детстве. Спускаемся ниже идем на первый этаж. Удивительно, что вот эта гостиница, она прям стоит во дворе. Дома моей бабушки, где прошло все в Одессе, этот холл, который сейчас мы увидим, спустимся в нем. Именно здесь раньше был единственный телефон. Доброе утро! Именно здесь, вот в этом углу, видите, где стоит торшер, вот здесь, да, стоял телефонный аппарат, куда мы бегали звонить, потому что это был единственный телефон, который был в нашем... Ну что, выходим на улицу, посмотрим, что там происходит. Доброе утро, Комсомольского. Видите, чудесный трамвайчик, который проезжает мимо гостиницы Амур. Вот она, гостиница Амур. Именно здесь, на этом месте, мы смотрели большинство э, э, парадов, которые проходили, или как-то демонстрации, которые шли здесь, и мы с моим другом э, смотрели их и вот э, получали удовольствие. Ну что, пойдем дальше. Это впереди скверик, в котором пошли мои и идем по направлению к дому моей бабушки. Ага. О, класс. Вот знаменательное место, в котором я себя реально помню первые свои впечатления. Здесь мне было 5 лет. Я вышел, меня выпустили одного на улицу. И я посмотрел на всю эту ситуацию, на всю эту территорию, которая тут меня вокруг окружала. И понял, да, придется тут что-то делать. Ну вот, собственно говоря, с этого момента начинается история моего детства в этом городе. Вот там, э, на четвертом этаже, окошко. Моей бабушке, с которой, я часто, с которой я часто сидел, смотрел на проезжающие мимо машины, считал их. А здесь все время мы ставили свою машину. Сейчас, конечно, двор полностью поменялся. Но вот еще одна история о дворе расскажу. А, очень интересная. А, это место, где вот здесь видите вот там перед забором а, здесь раньше был деревянный забор за забором но я все время что-то находил интересное но прямо здесь вот где я сейчас стою вот если смотреть лицом к дому и спиной к забору здесь а, у жителей этого дома это были в основном пенсионеры были такие маленькие маленькие огородики то есть а, от этого деревянного забора такие деревянные отгородки и пенсионеры использовали этот момент для того чтобы как бы при была миниатюрная дачка я наверное, был в классе пятом или седьмом когда я понял что у всех есть а у нашей бабушки нет тогда я взял и сам построил ей маленький огород огородив ей такой две грядки и вот вскопал ее и потом как-то она мимо шла и говорит бабушка это теперь твой огород конечно удивления не было предела но вот такие вот дела так идем дальше пойдем по двору походим посмотрим это все все деревья остались прежними по сути хотя сколько мне уже 45 и они уже стояли эти поля. о не поверите еще с моего детства осталась единственная штука а здесь сделали проезд ну вот замечательно представляете? испортили весь двор здесь раньше стояли такие штуки деревянные на которых э, сушили белье вот а Видите здесь тюрьма, 15-суточная тема, и вот здесь у нас стоит, здесь была песочница, в которой я играл, сейчас ворота, въезд в ОВД, а, а вот единственная вещь, которая осталась моего детства, ракета, потому я когда-то, когда был маленький, по этой ракете залезал и э, игрались мы, вот, ракета моего детства, вот, а это, собственно говоря, дом, Наши два подъезда и сейчас пойдем зайдем в подъезд, в котором я раньше жил. Жалко, конечно, что двора не осталось, но ничего. Еще удивительно интересная штука такая. Это подвал. Возле дома, с ним связаны особые условия, это место гаража для велосипеда. Кстати, сбоку вот это светящееся светлое здание, это прачечная, А это гаражный кооператив, на крыше которых мы постоянно мальчишками залезали. Вот этот первый железный гараж. Это до сих пор он стоит, я еще маленький был Поэтому все, фактически ничего не изменилось Как было, так и есть Вот, а это подъезд второй Но не там, где мы жили, это здесь жили наши друзья, соседи Вот, а это непосредственно вход в подвал, в котором хранились наши велосипеды Когда был маленький Конечно, в принципе, можно про каждую квартиру рассказывать отдельно Как история, где кто жил Друзья, взрослые, люди, которые так или иначе сыграли определенную роль в твоей жизни. Ну вот, кодовый замок на двери. Попробуем придумать, как нам пробраться вовнутрь. Сейчас будем искать возможности. Ладно. Сейчас попробуем методом... А, сейчас попробуем методом тыка, какой-нибудь домофон набрать, представиться, что мы почта. Так. Мой ящик моей бабочки красный. Он еще остался. Номер 14, да. Здесь. Так, Егор, смотрим. Вот ящичек. Да. На каждом этаже жили друзья, знакомые. Вот. Сейчас пойдем, поднимемся. Здесь подъезд, по сути, это история. Здрасте. А Федора Марковича тоже нет, да? А, вот я не знаю. а, а вы меня не помните? Да, помню. Я приходил, помните, пару лет назад? У -у -у. А я с сыном своим приехал из Москвы. Да. А можно на секунду заглянуть? И он просто посмотрит, как жалела его прабабушка раньше, и, и уйдем. Он а, позвони, может, он дома. А я хотел сказать вот в нашу квартиру. А, ну давай. Иди, быстренько загляни. А как давай Давайте просто на одну секунду. Вот так вот здесь мы жили. Да, Егор. Пусть посмотрим. Да, это был большой, большая комната была. Это туалет, там кухонка маленькая. Вот, спасибо вам большое. Здоровья, всего хорошего. Егор, смотри, вот на этих ступеньках мы когда были маленькие, сидели здесь и играли э, в шахматы. С моими друзьями здесь жили друзья наверху жили друзья маленькие вот все, друзья. все были друзья здесь когда были у меня никого не осталось да да все хорошо вот так чудесным образом мы попали в прошлое в свою квартиру где мы были поэтому каждая ступенька здесь связана с прошлым ну что ж пойдем прогуляемся по скверу собственно говоря и пойдем на набережную где мы были, потрогаем, воды реки Амур-Батюшка. Вот еще уникальное место. Это э, поворот э, улицы Севастопольской. И вот э, место, которое находится прямо за мной, э, оно сейчас заасфальтировано, ровно. Но в моем детстве это была огромная лужа. Эта лужа была самым лучшим местом, в котором путешествовали разные кораблики и... Все что, все, что плавало, все мы здесь мальчишками испытывали. Ну и, конечно, на великах это было самым крутым куражом промчаться по этой луже на полной скорости. Никто не знал ее дна, поэтому сочастую мы оказывались прямо в самой луже. Вот отсюда прекрасно виден балкон моей бабушки. Вот он зеленый, застекленный на чертом этаже. Оттуда открывался вид на всю эту территорию. Я помню, как мы часто время проводились с соседями, разговаривали на балконе, а сзади непонятное строительство. Тут у нас база тихоанского флота вот этот скелет стоит уже лет 30, наверное. Но ждет по Вот, собственно говоря, все. Все, что связано с историей моего детства в этом доме, мы с вами посмотрели. И теперь идем. Мы с Егором решили прогуляться прямо сейчас до набережной по тому, по тому маршруту, по которому мы ходили в детстве. А вот если посмотреть, там дальше, вдалеке, вот этот маршрут и дом со шпилем, это этих домов несколько, три штуки со шпилем дома. Вот мы сегодня пойдем на них и посмотрим.